Всем привет! С вами Александр. Нахожусь около жилого комплекса Новое Голубева. Это примерно 15 километрах от центра Калининграда на юг. Здесь есть остановка автобуса. Ходят небольшие автобусы каждые 20 минут. В воскресенье каждые 25 минут. Покажу вам территорию. Можете сравнить с прошлогодним видео, что изменилось. Я так уже немножко тут проехался на машине. Я никого не призываю покупать здесь жилье если вам нравится покупайте живите тут супермаркет тут тоже какой-то магазинчик построили еще несколько домов здесь есть детский садик может быть даже и не один поликлиника что мне не понравилось то что начали колхозить немножко настраивать или как это даже назвать увеличивать балконы начали на первых этажах заливают фундамент или увеличивают это конечно совсем так, видите все заросшее, непонятно они платят за обслуживание жилья по идее должны вот это вот косить даже зарастает Дорожка Посмотрел объявление Люди здесь продают квартиры Кто за 900, кто за миллион, там миллион 200 есть Это приблизительно 25 квадратов Если меньше 20 или около 20 То где-то 900 тысяч миллион стоит Если 25, то примерно Миллион 100, миллион 200 000. Как бы недорого, но площади маленькие Чтобы не снимать, может быть Неплохой вариант, если у кого-то есть миллион, купил вот здесь квартирку, потом заработал деньги и уехал в другое место. Может быть, кому-то здесь нравится жить за городом. Но ну, в комментариях, конечно, вы напишите, что это, там, ну, разное будете писать. Многим, конечно, не понравится. Но не у всех есть деньги. И многие люди решают вот покупать такое дешевое жилье чтобы не снимать, чтобы иметь свой угол достаточно много вот таких людей которые хотят купить маленькую площадь за недорого машинки видите не очень дорогие стоят люди живут не богатые Ну, понятно, конечно, квартирочки маленькие, если человек обеспеченный, он, наверное, здесь жить не будет. Недавно посадили деревья, почему там в Новых Холмогоровке, деревьев почти нет. Может быть, там тоже посадят? Я считаю, что если есть такие вот комплексы с дешевым жильем, это хорошо. Потому что, если квартира стоит там несколько миллионов, то с зарплатами обычному человеку ну, очень трудно ее приобрести. Если у него там нет какого-то хорошего образования, он просто где-то работает. А вот такое жилье вполне доступно. Конечно, хотелось бы, чтобы эти квартиры были побольше площадью и стоили миллион. Но ну, наверное такое сделать невозможно. Вот эти домики построили, наверное, вот уже за этот год. Потому что их не было. Мусорка, конечно, да, выглядит совсем колхозно. Почему нельзя эти мусорки хотя бы покрасить? Квартирки маленькие, поэтому люди многие вещи складируют на балконах. Кстати, то же самое я заметил в новых Там, хотя квартиры побольше, но все равно очень многие люди захламляли балконы. Есть детские площадки, но как-то вот с порядком не очень. Вот смотрите, мне почему-то вот думается, что здесь за обслуживание территории деньги собирают. И если бы там два человека следили бы за порядком на этом, в этом комплексе, постоянно занимались бы порядком, мне кажется, что эти два человека бы здесь справились. Ну, видимо, как-то совсем плохо у них с обслуживанием. Людей-то живет много. Вот это вот поликлиника. Нет, это не поликлиника, а это детский сад. Здравствуйте. Здравствуйте. А это детский садик? Садик. Вот а, это вот. Да, да, да, да, да. Вот здесь вот. А вот это вот впереди? А не знаю. А, а вы здесь вот живете? Вот. Да, а, Скажите, а как недавно. водичка у вас из крана? А? Водичка из крана у вас хорошая? Отличная. Отличная? Да, чистая. А то как-то было, я читал, что фильтров каких-то не было, и вот они тут не жаловались. Не Чистая, Хорошая чистая. водичка, да? да Вы да. просто пьете воду из крана, да? да? сами, сами, ну, да. Видите, плюсы, как жить здесь. А в Калининграде, в центре, нельзя вот воду из крана тихо, пить. хорошо, и воздух такой. Ой, отлично. Нравится отлично. вам, да? Да, нравится, нравится. Ну, отлично. всего доброго. Эти женщине нравятся. Если есть люди, которым нравится, то такие комплексы нужны. Конечно, надо все-таки как-то с благоустройством Получится, так вот все зарастает. Ну, человек доволен. Чистая вода. В Калининграде, к сожалению, мы не можем порадоваться чистой водичкой из крана. В прошлом году спрашивал девушку здесь, гуляющую с ребенком. Она сказала, что есть у них два детских садика. Ну, если я ничего не напутывал. И вроде обещают здесь строить школу. И поликлиника у них тоже есть. А вот она поликлиника. А с этой стороны новые домики строят. Ласточки летают. Аптека. Сейчас вот дойду до последнего дома. И вы увидите, там эти пристройки. Но мне совсем не понравилось, что эти пристройки делают. Городик. Свекла растет. Смородина. Колорадские жуки он Жирут картофан. Буду почаще показывать жилые комплексы, потому что многие люди смотрят канал с целью узнать побольше о Калининграде, чтобы переехать. Я еще раз хочу сказать, что я никого не призываю покупать ни в каком жилом комплексе, я просто показываю. Если вам нравится, то покупайте. Вот начинается колхоз. Пристроили. Я могу понять этих людей. Места мало, конечно, квартирки маленькие. Прекрасно понимаю, но во что это все превратится? Деревья посадили, елочки. Когда это все вырастет, конечно, будет классно. Смотрите, как велосипед привязали. А с этой стороны поле Стоит рухлять. люди могут шашлыки пожарить тоже плюс здравствуйте. Нас, здравствуйте здравствуйте вот снимаю как вот люди у вас живут вам нравится да нормально спрашивал у женщины про воду она говорит хорошая правда да хорошая вода вы да. прям пьете воду из крана да, Пьем. Да. ничего себе у -у -у. везет вам чистая вода чистая отлично вода. Да. а вы где живете в калининграде хотите туда приехать не, не, не, я снимаю просто для людей, а, для которые людей. хотят переехать в Калинград и может кому-то понравится здесь я жить. Я вот в Гвардейске жила, а ну, я в Калинград хочу. Здесь вообще вот. Да, почему? Я там жила и хочу опять туда, не знаю. А, а мне нравится здесь. Народу. А что вам не нравится именно Это здесь? Я люблю, когда много народу и когда э, э, вообще э, не пустырно, как вот э, э, здесь. Ну, Пустыльно здесь не сделали. Лесок конечно. такой, это сам поле. А я люблю, когда чтобы дома, дома. Я вообще люблю города большие. А какие здесь минусы самые большие в этом жилом комплексе? Народу мало. Народу. Мало народу? Ну да. То, Мал... То есть это единственный минус, который здесь есть. Да, мало народу. Они все еще приехали, понимаете? Не дружат. Вот как вот. Не я... дружно, не дружно. Не дружит? Ну, некогда, Нет. наверное. Просто мы старосты старухи. И как бы э, нам хочется общаться А здесь молодежь, им некогда Они просто вот дома Отработали, пришли и сделали дела свои Там, ну, ну вот, вот костер, вот тот Еще горячий А я проезжал здесь, видел а жаль, сейчас, жаль. сейчас. сейчас, сейчас, сейчас да. да С вами был Александр Подписывайтесь на канал Пишите несколько комментариев Ставьте лайки, ставьте дизлайки Всем пока